Всем привет! Как из названия видео вы уже поняли, пришли мне штаны для велосипеда. Я их буду потихонечку вскрывать. Пришли они очень быстро, я прямо удивлен. Доставка до Москвы заняла всего лишь 12 дней. Шел с почты, крутил пакет в руках, не понимал, что это такое может быть мягкое. Думал, может быть, такие футболки для фитнеса мне еще не пришли. Но оказалось, что это штаны для велосипеда. Такие вот штанишки. Очень тоненькие. Со светоотражающими такими вот элементами. Молниями. Рокброс фирмы. Конечно же, китайские кармашки на молнии для очень классные штаны они мне даже по фотографиям на сайте очень понравились мы я решил их заказать так размер я себе взял эльку рост у меня метр шестьдесят восемь вес примерно где-то 72 74 килограмма не буду утомлять вас болтовней. Пойду надену их и покажу вам, как они на мне сидят. Вот так вот достаточно плотно сели на мне штаны. Нигде не тянет, не жмет. Не забывайте подписываться на канал, если нравится видео, ставить лайки. Штаны на высокой талии. Сзади, чтобы поясница не была открытой, когда вы едете на велосипеде, чтобы не дуло. Имеется два вентиляционных отверстия. На передней части у нас два внутренних кармана на молнии. Такие достаточно глубокие кармашки. Также имеется два вентиляционных отверстия по бокам на молнии. Если стало вдруг жарко, их можно открыть и должно проветриваться. Сзади на голени располагаются вот такие вот светоотражающие элементы. По краям такие вот ставочки вставлены. Штаны очень эластичные, хорошо тянутся. Прикольные штаны всем рекомендую.